Возможности, какие есть у акций. Я говорила на прошлых уроках о том, что критериями надежности компании является оценка их финансовой отчетности, анализы там, учредителей, а также, а также там, аудиторское заключение и так далее. Но когда мы с вами выступаем пассивными инвесторами, нам зачастую сложно анализировать все это, да и время это съедает, то есть мы не обладаем достаточным образованием и знаниями для того, чтобы все это изучать и смотреть. И когда мы смотрим, в какую компанию вкладываться, а какую не вкладываться, мы, по сути, руководствуемся какими-то своими личными качествами, ну, своим личным интересом, да, как потребители. Мы оцениваем бизнес именно с точки зрения потребителей. Например, вы заправляетесь на заправке Лукойл. Вам нравится там, не знаю, бензин, качество обслуживания, ну, вам там все нравится, и они удобные. Вы как куда ни поедете, вы везде ищете лукойл. Соответственно, вам по какой-то причине вы голосуете за эту компанию своим кошельком. И, следовательно, когда у вас будут акции в этой компании, вы автоматом, получается, помогаете этому бизнесу развиваться, да, и в том числе помогаете себе. То же самое про финансовый сектор. Да, если говорить, вы выбираете, например, Сбербанк. Что бы ни сложилось, вы всегда там работаете только со Сбербанком. Или, например, вот продуктовые магазины, вы выбираете магнит, а не пятерочку. Вот есть там два магазина, вы пойдете именно в магнит, а не в пятерочку. Или там магниты и полушка, и вы пойдете там, в магнит исключительно, там, потому что не нравится что-то в этой полушке. То есть здесь мы оцениваем бизнес и вообще возможности, как бы создание возможностей этих акций с точки зрения своего личного потребительского взгляда. Какой товар и услугу создает эта компания, нравится вам эта услуга, товар или нет. И если, соответственно, нет, то вы там уже можете думать, стоит вам вкладываться в это или не стоит. То есть, чтобы не тратить, знаете, огромное количество времени на анализ финансовой отчетности. Но об этом еще поговорим. А, какая еще вот есть, знаете, опасность для нас, как для пассивных инвесторов, это, конечно же, инфляция. Если мы будем просто деньги с вами складывать на депозите или даже в валюте, их все равно съедает инфляция. Бизнес – это единственный инструмент, который подстраивается под инфляцию. Ну, так скажем, один из двух, да. Когда товары и услуги, то есть бизнес всегда следит за тем, как... что происходит на рынке, и они увеличивают стоимость своих товаров и услуг. Всегда, да, чуть-чуть дорожает продукты, чуть-чуть дорожает там бензин, чуть-чуть дорожает что-то еще. А мы, ну, услуги, связи или что-то еще. Мы фактически, когда имеем акции в своем портфеле, мы понимаем о том, что они работают вместе над инфляцией. То есть развивается бизнес, и инфляция закрывается выставлением новой цены на услуги и товары, которые этот бизнес производит. А Что-то еще, что еще там произошла, какая-то ситуация, бизнес, соответственно, подстроился. И вы понимаете о том, что у вас акции есть в портфеле, но инфляция покрывается стоимостью этих товаров и услуг. А какая еще есть возможность у акций? Если говорить о, о том, что акции очень сильно подвержены динамике, да, и говорить о том, что, ну, риски есть, как у любого бизнеса, да, то есть бизнес, вообще ведение дела, это высокий риск. Мы зависим от разных обстоятельств, не только от своих личных качеств как предприниматели, но и зависим от того, вообще получится, не получится, рынок как отреагирует на наш товар или услугу, будет ли это цена для потребителя, как мы там стратегию свою сделаем, бизнес-модель и так далее. То есть есть высокий риск не сработать. Бизнес высокий риск имеет потерять деньги. Но как есть риск потерять деньги, я говорила, что здесь вот, знаете, такая зависимость есть прямая, что если есть высокий риск потерять, то есть и высокий риск заработать. Акции на сегодняшний момент наиболее доходный инструмент. Он покрывает инфляцию и подстраивается под нее, и помогает вам зарабатывать больше существенно, чем какие-либо другие инструменты. Это вот возможность инвестирования в бизнес напрямую. Ликвидность. Вот здесь вот такой важный момент. Под ликвидностью мы понимаем вот возможность быстро купить и быстро продать. И самое интересное, что вот если мы, например, хотим инвестировать в какое-то свое дело, да, нам нужно приложить огромное количество усилий. Скорее всего, разработать какую-то бизнес-стратегию, посоветоваться с бухгалтером, с финансистом или с юристом. Подобрать место, там, сходить в банк прокредитоваться То есть мы должны проделать огромное количество действий Для того, чтобы создать там, свой какой-то маленький бизнес-проект И реализовать его в жизнь Если же мы поняли, что нам надоело этим заниматься Мы должны этот бизнес-проект продать и завершить Опять же начинается огромная и бумажная волокита И физическая, да, и моральное Естественно, это истощение а При этом, когда мы говорим об инвестировании в бизнес через акции, это происходит одной нажатием да, клавиши на компьютере. То есть, покупая акции той или иной компании, вы автоматически инвестируете в этот бизнес. В нашей стране так сложилось, что когда говорят про инвестиции в бизнес, это подразумевается, что к тебе придет друг или сосед и скажет, я тут новое дело начал, ты мне денег дай". И мы э, по доброте своей душевной выдаем определенную сумму денег, не проверяя зачастую никак человек планирует ими распорядиться, ничего, дай бог, если будет оформлен договор займа. А уже исполнитель, создатель этой бизнес-идеи, который должен был реализовать Ну хорошо, если в отпуск не уедет, а действительно что-то будет делать Просто это не срастется А зачастую может быть просто уедет отдыхать на вашу сумму денег И если был договор, то будете вынуждены идти судиться и, и получать эти деньги по договору займа Во всем мире под инвестированием в бизнес подразумевается покупка акций компаний или покупка доли в учредитель, ну, как, доля как учредитель входишь, да, и покупка доли в компании. Именно а, на таком уровне а, можно, когда мы покупаем с вами акции, мы становимся владельцами того иного бизнеса, при этом а, а, и вот управление, риски, связанные с управлением, мы перекладываем на профессионалов. Там есть люди, которые этим занимаются, а мы лишь получаем свой а, доход в виде дивидендов, а также в изменении стоимости компаний. А какие есть еще возможности у акций? Посредником на фондовом рынке является биржа. Это вот место, где эти акции покупаются и продаются. И для того, чтобы туда попасть, так называемое публичное предложение, вот moex.com, это наша московская биржа, это в России, собственно, фондовый рынок, вот, торгуется здесь. Есть еще санкт-петербургская, но сейчас скажу о ней несколько слов. Для того, чтобы туда попасть...